Ja. Ähm, also wir, wir würden gerne, ähm, dass Sie sich vorstellen. Sначала äh, Sie Hier werden wir ein bisschen draußen ja, sind auch die Eisblöcke. Genau Leute, das gehört andersrum. Das hier sind da wo die... Quasi also das hier auf meiner Seite. Genau. Das und dann... Da kommt. Da war ich... Na, da na, draußen soll er kurz rausgehen. На улице. улице, я тебе скажу, Игорь, давай, Окей? Mm -hmm. okay? Возьми то, возьми то. Yeah. Не, не. Потом будем с головно. У меня к вам будет серьезный разговор. Вы распустили класс. У меня на уроках. Они молчат, как рыбы, но и дети, и дети, и дети на себя недопустимы. У тебя интернет работает очень хорошо. Да? Йота, Йота. Йота. Кто говорил? Если ты хочешь, то она может снимать для тебя. Так, чтобы он не там хинщал. Как хочешь, как, как хочешь. Нет, не бой. А, окей. У нас все вместе. Вы все на драфте. Окей. Тунап. Камера. Расскажи, пожалуйста, еще о, о том человеку, который э, фотосинтезит, а, что он сказал. Да. Когда я начал все это узнавать про природу, ты я ты понял, ]ешь? что растения э, не, да. не могут создавать да. кислород из углекислого газа, который выбрасывается в, в атмосферу. Тогда я начал искать в интернете и нашел такого человека Игорь Галкин. Он, Извини, может, скажи, пожалуйста, твоей э, фамилии, чтобы они не говорили. Бо то, ну, хорошо для... и, и тоже хорошо было. А. Эм... Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Это Это нормально. Это нормально. Это нормально все это узнавать про природу э, изолятор каменного угля ну там изолятор молнии и тогда я понял что растения не могут создавать кислород из углекислого газа и тогда начал искать в интернете информацию и нашел человека Игорь Гавкина у него сайт э, с, записки снежного человека и он э, людям уже около 20 лет э, говорил что Теория фотосинтеза ⁇ это ложная наука, что это неправильно. И в учебниках в школе говорят ложь. Поэтому... А он живет в России? Нет, он живет в России. Точно не знаю, где живет. Потому что он пытается ну, доказывать науки через интернет, а сам как бы не говорит, где он живет. А почему нет? Это опасно? Потому или? что у него много врагов среди академиков, среди ученых, там. Потому что вся наша наука, она как бы на этом и стоит. Фундаментальная наука, от, от его основателя, там, Джозефа Крисли, да? И потом, когда я начал и узнавать все, и мы с ним переписывались, говорили на эту тему много. Потом я понял именно как появляется кислород, ну наш драгоценный кислород. Вот когда энергия падает, энергия молнии на землю, где этот каменный уголь, она распространяется по поверхности земли и везде, где есть растения, энергия вылетает, вот, где есть острые края, энергия вылетает. И вот здесь происходит свечение, ну вот, ночью, ночью это свечение видно, и она создает озон. Создает озон, она набирается наверху, как бы озоновый слой набирается, а где это древесные угли, там замыкается и выходит водород. Водород поднимается наверх, и там над озоновым слоем собирается водородный слой. Когда от энергии Солнца водород набирает, ну, как бы тепловые нейтроны, она превращается в радиоактивный третий и начинает испускать бета-электроны. Эти бета-электроны мы видим ночью как северное сияние, полярное сияние. И когда она испускает быстрые электроны, минусовые, озон разрушается, а разрушается, превращается в кислород. Кислород. Таким образом и появляется наш кислород. То есть, чтобы получить кислород, нам не нужно как бы ждать, когда растения сделает из нее кислород. А нужно просто изолировать молнию и этим создавать много озона и водорода. Тогда кислород появится само собой. Понял. А скажи, пожалуйста, еще где мы находимся сейчас? Мы находимся, находимся Республики Саха Якутия. Не-не-не, то мы знаем, то на кого мне только что это за дом. А, это? Да, да. Ну это частный дом Артемьева 3, где я построил дом. А печку ты сам Печь, Печку я сам сделал. А кто тебя научил такую печку? Ну этот старший брат научил печку делать. И, ну, и сам уже добавляю как бы. Но ну, он рассказывал в теории, а я уже все его теории воплотил в жизнь. Так у меня получилась э, новая печь уникальная. Понятно. А я еще читал, что ты э, работал над таким э, э, э, своим финдлом открытием. А над таким открытием, что э, чтобы улечить людей с национализма. National, Что das? людей можно вылечить от национализма? В интернете, где это... ah, нет, наверное, от религии. Есть много религий, да? Есть буддизм, мусульманство, православие, католизм, и от нее выходит много направлений которые называются секты или другие направления религий. Есть разные философии там. И все они строятся на двух основах, на двух основаниях. Первое – это когда человек умирает, человек попадает в рай. Ну, его душа попадает в рай. На этих основах держится вся религия. Все религии. Вот. А, а то, что рассказывает этот каменный уголь, ну изоляция там создание атмосферы, условия жизни, э, бессмертие, это вечная жизнь. Она как бы полностью отвергает то, что говорит Библия, нет, то что религия, то что религия говорит о бессмертии души, э, э, ну там, когда человек умирает, душа уходит, да? А то, что я рассказываю, она говорит, что человек не может умереть, ну, чтобы он живет вечно, э, ну как бы в раю, в земном раю. На земле. На земле, здесь. Ну, в материальном мире. А ты нам сказал, что в там, вашем лаборатории, что вы не хотели патент сделать, потому что патент в Библии. Да. И где, где это написано? Можешь нам прочитать? Это написано первый стих, который я нашел, это находится в, псалом, в псалме 104. Там, там говорится, что молнии, да? молнии и с помощью стрел Бог создает, ну как бы разделяет воды, чтобы моря и океаны между собой не связывались чего разделяет суша как мы видим такого нету сейчас а оказывается раньше она была разделена ну не было воды то есть я как бы понял что именно молнии и стрелы создают атмосферу из воды оказывается стрелы вот они вот библейские стрелы там они вот Здесь и, и, и про эти стрелы Библии написано в многих ну, книгах, не только в Псалмах, но и там, в Авакуме есть, и разные. Понятно. У вас, вас пельмени? Это с нравится сходим Окей, okay. ей надо вне а, пельмени. А, а потом, с... как долго будет этот эксперимент? А.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 Вилсто, да, ja. уже работает, а еще не, еще было она еще не готова. Мы возьмем, да, вместе, давайте. О, oh, прекрасно. Портрет. Смотрите в камеру, пожалуйста, серьезно. Торотя. Weil du da. Nee, ich stelle dich neben Jürgen kurz und ziehe nur in Kamera. Äh, Moment, wenn er will. Okay. Das sind die kleinen Videokamera, ne? Schauen wir. Oh. Серьезно. 3D. <смех> 3D. <смех> 2D. 1D, 2D. Okay. Игорь, давай еще тебя направо. <смех> а, там, окей. Okay. И вместе, пожалуйста. <смех> пожалуйста. О, oh, так прекрасно. Серьезно, друтя. Oh. И в камеру. И супер. <hör> И теперь, давайте, да. Фолька один, фолька один. Спасибо, Мишкан Сыс. Окей. Вот и наш оператор. Супер. Вау. А кто говно с вас? Вау. Давай покажи твою семью. Игорь. Альберт. Вместе. Альберт, давай к нам. Альберт Эйнштейн. <laughs> как? Все... Все? О, oh, прекрасно. давай попозже. О, так, так, так. Хорошо. Okay. камера. Себе такое же сделай. Мы оставим тебя летом. Или можно как он говорит, но это? сейчас И можешь говорить. Mm. Albert Einstein Super, jetzt Jetzt kannst du ihm vielleicht so von tun, dass er seine Stimme hört Raskagisch, du Слышит сильный ветер, хороший звук будет. А, окей. Это, это, обтекаемый, поглощает звук, чтобы этот ветер не было. Да, Я лучше. Знаю. Кат, супер. Камера, я снимаю все? Да. Чувствительная. Чувствительная, да, да. Очень осторожно надо. быть. Yeah. Yeah. Yeah.